Настал тот день, настал тот час, когда я уже готов выполнить это сраное достижение, кровожадный боец. Последний бой, мне осталось сыграть. Счет, одно поражение, три победы. Поехали. Всем привет, дорогие друзья, с вами Данил Леценко. Начинаю записывать последний бой на Колизее. Поехали. Нам попадается ноу-басик. No Это очень офигенно, ребята. Это очень офигенно. Наконец-то я закрою свой первый хвост. Который должен был за закрыть еще очень давно. Вот. Так, тут, короче, делать нечего пока что мне. У меня такая позиция не очень удачная. Но могу, в принципе, отсюда выйти. Ладно, хожу отсюда когда уж. И давайте будем уронить... При помощи коктейльчика молотова. На нахер. 9 хп сношу ему. Ну по 9 хп снес я ему сколько? 137 хп. Да, нормально. Пойдет. Потратил веревку. В принципе тут победа стопроцентная будет. Если у меня не произойдет, не произойдет вылет никакой там. Если как бы там комп не выключится сам. То тут я должен процентов проиграть. Потому что я... Я разыгран, ребята, я разыгран, и я всех нагибаю сейчас на этой ставке. Вот у меня э, бывает по 10, бывает по 8, бывает по 7 побед. Вот. Поэтому это нормально. Это нормально, главное, чтобы не было по 4, по 3 победы, по одной тем более победе на этой ставке. Вот. В принципе, по 7, по 10 побед, это в принципе адекватно на этой ставке делать. Так, ну, нечего делать, как видите, оружие у меня очень убогие дают. Просто сейчас я прорываюсь вот сюда, чтобы нам можно было наверх залезть, потом. Вот, и тут остаюсь, в принципе, нормально. Пойдет. Пока что я выигрываю. Тут команда, в принципе, иравская у него. Ну, кроме некоторых персов. Особенно вот этот персонаж у него убогий, вообще жестко, пацаны. Вообще убогий персонаж у него. Хотя мне сейчас травит, ну, Скай травит, ладно. Вот, главное сейчас быстрее завершить этот бой. Так, че Удары какие-то сраные пошли. Да, оружие мне вообще дают не очень. Поэтому бою может быть долго идти. Такой-то у меня как псих. Псих. Так, мы, короче, кидаем портик, чтобы нам сэкономить веревку. все таки веревка она полезнее тут, чем порт. Так, тут добираюсь сюда, ставлю радиоматч, то дальше, что дальше. В принципе, я даже и не знаю, что дальше делать. Так сколько у него там параметры какие параметры у него говно так ну, давайте разрядник у то есть хп снял кстати разрядник больше теперь не отскакивает в нашу сторону как можете заметить после последней обновы разрядник больше нас не уронит если мы даже бьем из, из маленького расстояния короче он нас не уронит вот разрядником тоже теперь полезно будет пользоваться но он теперь на не бесполезен, а вот на хп может быть кто-то и будет пользоваться им, но я не знаю, я лично, да, разрядник уже, отношу на второй план на какой-то, потому что оружие стало хуже, из-за того, что выносы давать нельзя, но это, с одной стороны, хорошо, и с другой, конечно, плохо, вот, вот, так, ходит у меня этот персонаж, так, что делать, пацаны, нечего делать, потому что оружия нет нормального, Вообще нечего делать, ну, могу паразита дать, чтобы его активить от себя, короче, и зауронить хоть как-то, какие-то хп снимать ему. Сейчас ходит у него Нео, Кабан. Потихонечку, помаляшечку будем его добивать. Сейчас мне будет уронить с помощью луча. Нормально, нормально. Так. Так, так, так, так, так, так, так. Сколько у него атаки? Да, у него атаки, в принципе. Мимикрея тут не сработает. Ну давайте, попытаемся ее использовать. Да, ну говно. Короче, проебали мимикрею, ну ладно. Кстати, можно, в принципе, вот так сделать, смотрите. Минку поставлю, тут сведено, и динамит, использую минку прям, нормально будет. Сойдет, сойдет, хороший такой ход, но больше делать нечего особо, потому что, вот. Этот персонаж, у него злодиатор стоит, если бы мне овцу дали, я бы овцу и бы может быть вынес его даже. Но я не уверен, конечно, зайти нормально было. Что это такое, вакуумка? Давай вакуумку кидай. Да, он так и делает, в принципе. Да, бой, конечно, тупой, потому что оружие нормально не падает, мне поэтому он тупой. Просто говно да высокое. Но я должен выиграть, все равно. Хоть говно, хоть не говно. Я затащу это. О, пошли нормальные. более менее калашников дали мне. Это у меня атакер. Это у него кто? Это у него тоже атакер, в принципе, надо его зауронить. Да, надо его зауронить. Воооо, вот это я понимаю, уже пошел урон хоть какой-то, а то давали всякое говнище, хотя бы калашников дали, а то рады и то радует Эту кувалду дали мне, или как называется, молот, вот этот вот, не помню как называется, короче, в общем, оружие хорошее иногда бывает, даже вместо биты можно использовать его, ну и ранее сдали на всякий случай, чтобы я мог перемещаться по карте. <как> Но я пока что, блин, не так уж сильно выигрываю его. Из-за того, что оружие дают убоги. Бывает такое, бывает такое, то что тебе просто везет с оружием, бывает, тебе не везет просто напросто. Надо еще просто уметь пользоваться оружием. Надо еще просто уметь пользоваться каждым оружием, ребята. Так, ну, блин, мне дали утро, у меня бронер ходит. Бронером липучку тратить я не хочу. Бронером липучку тратить мы не будем. Что... Ну, это не очень логично, бронером липучку. Я могу взять раунец просто сука. И этот молот дать и все Во! Во! Нормально, я бы даже вынести его мог, если бы там меньше было бы рельеф Карты был меньше, кусочек карты был бы поменьше, я бы вынес его наверное даже Душметов у меня не вынесут его все равно, ледяные заморозит его Если были бы обычные душмет, я бы вынес душметами его, но Несудьба, несудьба, что у него там по атаке? Да, атака у него есть Нормальный ход сделал, блин, проигрываю уже, ребят, проигрываю. Что-то как-то надо юзать хотя бы, чтобы не проиграть. Так, барики поставлю, поставлю их вот здесь вот, наверное, да. И липучку надо дать ему уже, чтобы не, так, вот примерно вот так липучку дам. Давай, обратно, пали, но тут плохо, почти все липочки просрали, ну не все, большинство, так, на 100 хп я выигрываю на 150 хп, что очень даже не радует меня, ладно, ничего страшного, я думаю выиграю все равно тут бой, нельзя проигрывать, надо уже сделать это достижение Закрыть хвост этот сраный. Надоело уже им. Что-то он меня сейчас жестко зауронил. Жестко он зауронил меня. Очень жестко, пацаны. Я даже не ожидал такой ход от него. 400 хп он снял. Получается, да? Офигеть просто. Как же так? Блин, может я в Сой вынесу его хотя бы сейчас? Я не уверен, я сейчас не уверен, потому что там надо попасть хорошо в Сой. В принципе, это возможно. Это возможно, пацаны, я почему-то сейчас очкую, потому что Блять, как везет, как везет, Я бы сейчас охуел, если бы я сейчас сам себя зауронил еще Но ну, я хорошо попал, но я не вынес его Это был очень опасный ход, но хотя бы я его зауронил Что тоже очень радует меня И под вынос я его еще поставил лучше Поэтому сейчас уже точно надо выносить его но нечем нечем опять же Тут вопрос было бы чем вынести я бы вынес конечно же ну если дадут оружие то я вынесу конечно его Мне бы какой-нибудь и охранника чтобы вынести его или узишку или еще нибудь такое чтобы но 200 хп опять же можно на хп добить так бы. если даже не вынесу ничего страшного не будет на хп убьют на его еще зарегенил себя это гандон Да, это плохо да, охранник мне дали. Экстрен мне дали. Блин, как же все жестко. Что-то какой-то нубас, и такой бой жесткий, пацаны, получается. Даже я не ожидал. А если я проиграю еще? тут бой еще? Я сказал, что я выиграю сто процентов, значит выиграю, пацаны. Он сейчас ходит, если я его не вынесу. Окей. Окей, пацаны. Что делать? Давайте эту пираньи пустим но они его конечно не утопят но зауронит хоть как-то атакер тем более кто у него тоже атаки у меня атакер в принципе они зауронит на ну, хп на 150 зауронит нас его я потратился очень жестко сейчас потратил экстренный потратил я потратил веревку одну у меня осталась одна веревка и мне больше могут не дать ничего из средств перемещения поэтому нужно реально реально как-то сейчас постараться чтобы выиграть этот бой я мог даже это использовать но я что-то не подумал что они у меня есть вообще ну они есть но я забыл про них вот Меня сейчас просто кувалды уронит сейчас эти пирани могут сработать или не могут я не знаю сейчас... да должны по идее нет еще пока 100 рано пираним ладно я ошибался ну вот какие-то хп сейчас Блин, жестко, пацаны. что я его уроню. Ну, хотя бы так, хотя бы так. Его заморозил, сейчас уже точно пираньи должны сработать. Да, смотрите, какие они четкие. Пираньи тащат на этой ставке. Пираньи, они как бы... Вот есть оружие, которое просто на... В обычных боях мы не используем. А здесь на колесе мы используем почти все оружие, которые на ставке 300, на ставке 2 они просто мусор считаются, а здесь они все используются на этой ставке. Вот это преимущество ставки, это то, что здесь мы используем весь арсенал почти. А на обычной ставке мы не берем пастушные, мы не берем большинство оружия. Тут, в принципе, на этой ставке мы можем все сделать. Вот. Даже пирании, которые, кажется, убогое оружие, тут на этой ставке они тащат иногда. Да, блядь, зомбака сделал гандон. Да, это плохо, пацаны. Кто ходит? Ходит у нас зайчик, у нас ходит сейчас. Да, печалька, пацаны. И что ж мне делать ты? Могу глубокую заморозку дать. Она, в принципе, нормальная за уровень, смотрите. Меня больше сняла, чем ему. Да, я не знал. Ладно, окей. Бля, оружие вообще не дают нормально, пацаны. Тяжкий бой, тяжкий бой. Ну ничего. Я, я должен выиграть, пацаны. Я должен затащить этот бой. Сейчас в конце посмотрим, что у меня персонаж-то вот этот вот живой. 400 хп. Он будет тащить этот весь бой, наверное, да? Барики сейчас поставлю. Ну, зайчик, опускай. О, он просрал ход. Этот хороший ход, чувак. Спасибо за такой ход. Мне бы сейчас э, какого-то, а, какой-то персонаж, так, душеметы, и чё, генератор помех, так, ну, охранника поставлю здесь, чё, душеметы снова, сука, у меня хп, Да, в принципе, нормально душеметы, По вот давай, я хп нормально с нами ну хоть что-то, хоть что-то, пацаны. Можно было дождаться, пока у него будет меньше, хп и снимать по 9 хп, но... но как-то я не хотел сдать. Нечем просто было бить особо. Сюрикены, ну, использовать на. Ну бронером сюрикены просто у меня брони как собаку не приступил с брони, поэтому. Бронером сюрикены я как-то не хочу тратить лучше атакером. Я бы ничего не снял. Лучше мне стабильно снимают просто, Другие а. А! Сука, не хочу, чтобы зазем стоял там. Очень мешаться будет, пацаны. Очень. Потому что я хотел коктейль давать ему по двоим хотя бы, да? И я коктейль теперь не дам, потому что зазем стоит, сраная босса. Еще эту хуйню дают. Ахуй пацаны. Жестко, жестко. Да, блядь, он меня зауронил жестко, пацаны. Что ж такое гандон, да? Я уже я завязал на этом персонаже, блять. Фух, блядь, зашел. Так, что у меня есть по арсеналу? Блядь, как сложный бой. Защита, так, блядь. Пиздец, просто, пацаны. Давайте просто убьем его. Я его даже не убью скорее всего. Окей, хорошо, я его добил, но... Вот этого лучше не стало, все равно. Сейчас посмотрим пацаны, может затащу, может не затащу, бля, я даже не знаю, ну я должен просто, я говорю, что я должен, но тут как повезет на самом деле, блин, с арсеналом вообще не очень везло в начале будет, да и сейчас особо не везет, ну есть у меня оружие, но, как их при. давай утопить, пожалуйста, как применять эти оружия на, сейчас вот не знаю, как их применять, потому что, сейчас фугаска пойдет какая-нибудь, или арбуз, он кинет какой-нибудь и, и меня утопит 200 хп зайчика. Вот арбуз. Но он себя тоже зауронит уронит, утопит, да. Это, это бесспорно, но... Но я даже не знаю. Может я выживу, может не выживу. Я не выжил, хотя бы он сам себя добил. Пиздец какой-то, нубасу этому проиграть, как так можно? Как можно пацаны, нубасу этому проиграть? Да, не может выиграю, может не выиграю. Сейчас посмотрим. Как говорится, время покажет. Ну, я сейчас соурумью его, да. В принципе, я так проигрываю не на очень много. Хп. На 100 хп проигрываю. Сейчас зависит все от оружия, от моей импровизации, так скажем Перевязка есть у меня. Надо, короче, поставить этот генератор помех, чтобы, чтобы он не давал лови удары своих. Хотя тут, как бы, карта закрыта сверху. Ставить, не ставить, я не знаю. Поставить или не поставить? Наверное, поставлю, пацаны, да. Сейчас меня убьет. Да, сука, блять, убивай. я может, выживу. А если выживу, будет заебись. Затем сломал. Бля. Дайте фугасочку. Так, я тут залезу. Так, и что делать? И что, и что, и что, пацаны? Давайте молот используем. Я не знаю, молот тут поможет, вынесет его. Может, вынесет. Тихо, огоньком. Пойдет, пацаны. А, как бы я сравнял. Вот, и сейчас перса воскрешаю. У меня есть печать воскрешения, да, у меня есть печать. Но меня убьет, скорее всего, сука. Хотя, если вы этого убьют, тогда этого воскресу. Окей, я этого воскрешу потом. Окей. Этот аптечка есть еще на карте. Сейчас пойду наверх аптечку, сука заебал пидор а паука только не кидай и арбуз тоже не кидает блять лучше паука кидай чем арбуз сука еще арбуз вот ты чурка он сам себя убил блять так печать воскрешение так и наверх иду а уже не наверх не пойду блин я не уверен то что сейчас я успею я успел, пацаны. Я успел, это плюсы. Дальше что? Дальше что, блядь? Дальше, пацаны, я эту хуйню кидаю. Коктейль молотова. Охранник на меня полетел. Да все, победа моя, ребята. Я отвечаю, я тут выигрываю. Я уже жестко лидирую по хп. У него сейчас 100 хп, но он завязает, это понятно. Но все равно даже заюз, не поможет ему сравнять. Если он не заезжает, это, это еще будет круче. Вот у меня сейчас еще шапочка будет пиздатая, больше хитай будет. У меня три перста у него один, перчик помешало сейчас на самом деле. Очень помешало. Но у меня есть средства еще. Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим пацаны, что я могу сделать. -а -а -а, это что такое? Ну это такой себе урон, не очень. Большой дракон ходит, блять, он сейчас ходит, может даже убьет его. Убьет. Так. Э -э, чем добить можно, пацаны, чем? Без понятия, вот без понятия, чем можно добить его, потому что оружия каких нет у меня. Узишкой можно, может она убьет его даже, но... Она его не убивает, но у него остается очень мало хп, 20 хп. Это на один ход, если он сейчас ничего не залезает. Если он ничего не зарегенит себе или зомбака не воскресит себе, то он проиграет. Ну, да. Потому что я даже портом могу добить его на порт. есть если... Могу портом просто на него телепортироваться и все. Так. Хотя он неплохо играл. Может быть это какой-то там, не знаю... Нормальный игрок. Создал фейк себе. Неплохо он играл, пацаны Это не, не нуб. Ну, может быть нуб, но не, не такой нуб, как я думал. По крайней мере. Он играть умеет, хотя бы. Но Луча, конечно, меня этот ход очень... ...смутил. Против перчатки... ...использовал. Но он уже, типа, стирался, чего уже Не знаю, что делать. Победа, все Победа и долгожданное достижение. Кровожадный боец у меня выполнено. Что мы можем сказать по этому поводу. Я скажу то, что я очень рад, ребята. Я очень этому рад. Поделиться. Наконец-то я выполнил его. Теперь я могу выполнять его на фейке WarMix 0. Чтобы не было. Так, а что такое? Я нажал поделиться, а мне что-то... Я поделился или нет? Короче, хуй знает, поделился я или нет. В общем, неважно, в общем, да. Главное, что я снял видосик. Все, ребята, мне осталось выполнить. Самое тупое достижение, которое я вообще не хочу выполнять. Вообще не хочу выполнять. Но я выполнил его. Выполнил, ребята. Меткий мастер мет, мастер ветра и шаман. Эти достижения я вообще не хочу выполнять, прям у меня, я не знаю, нету сил выполнять их, вот, они такие скучные, они такие долгие, я так не люблю достижения эти. я начинал уже выполнять, но ну, это было очень долго, я забил, но сейчас я уже готов, я оставил достижения это на последний самый момент, конечно же еще есть достижение. одно достижение, которое тоже я не хочу выполнять, ну, выполню. Я потрачу рубины, ребят, на него. У меня есть рубина Я потрачу рубины на него. Вот, я готов потратить все рубины на него. Чтобы не было хвостов этих. вот Я не собираюсь там годами копить эти ресурсы. не собираюсь, чтобы... Вот агенты, чтобы собрать все облики раз. Я не собираюсь. Лучше я купить за рубины. И уже радоваться. Вот то, что у тебя все достижения выполнены также я планирую ребята разобрать ключики конечно же не все но большинство не знаю 200 ключиков я разберу думаю на видосах это как бы не ради поштучных это ради того то чтобы я собрал рубины. мне нужно еще 40 рубинов чтобы я мог собрать эти вот агены за рубины купить облики раз нужно еще рубины 40 рубинов и им надо еще фузы там может быть дадут еще ну и там всякие плюшки получу достижения там еще вот эти вот зачем они нужны спросите вы я не знаю это просто чтобы мне рубины дали фузы за них за ключики а тут их будет довольно-таки неплохое количество то есть давайте посчитаем сколько рубинов будет тут 15 рубинов и 30 рубинов дадут нам как раз и дадут нам, сколько там фузов, 1200, плюс 1200, 2400 фуз дадут нам, и 30 рубинов. Ради этого я разберу ключики, вот соберу все достижения, и я буду рад. На этом я заканчиваю свой последний видос на этой ставке, на колизее. На вормикс 0 я тоже выполню, но выполнять буду без записи. Спасибо за просмотр, подписывайтесь ребят, на мой паблик ВКонтакте, ссылочка на него в описании под видео, ставьте лайки здесь, пожалуйста заходите в этот паблик регулярно, подписывайтесь также на мой канал на ютубе, ставьте лайки под этим видео, вот, и добавляйтесь ко мне друзья на мои фейки и на мою основу для прокачки реакции, качаю всем до лимита ребят, каждый день качаю стабильно, так что у вас будет плюс 3 реакции каждый день. Всем пока.